Привет, ребятки! С вами Вспыш и его главный водитель Джей, Привет! И сейчас мы с вами будем гонять по заснеженным улицам города XL City. Мы уже это, в принципе, делали. Первый выпуск кисти у нас на канале. Обязательно его посмотрите. А сейчас мы будем участвовать в продолжении. То есть во втором зачетном дне будут дополнительные зачетные гонки на титул. Ну вот, и первый заезд второго зачетного дня уже стартовал, и как всегда вспышь вырвается вперед и на трамплине. Юху! Он собирает все монетки, которые попадаются ему на пути, ведь кто смотрел первый выпуск, вы помните, что нам нужно пособирать монетки. Ух ты, пух ты, какая крутая штучка! В первом видео такого не было, но там были свои причуды. Магниты, кстати, уже нам знакомы. А ну нас, у нас был, кто заметил, а ну нас, ставьте пальчик вверх, как будто такого мы еще не видели. Ух ты, ух ты, какой шарик у нас был на пути, а мы так и не заметили, как первая гонка уже и прошла. Ну вот, первая трасса позади, а впереди у нас еще много-много интересного, что же нам приготовили, участники. Крушила нам что-то рассказывать про свою пушку. Что же это за пушка? Что же она делает? Как вы думаете, ребята? Ну, судя по всему, что кругом снег, скорее всего, она будет нам метать большие снежные комы и будет пытаться всех-всех-всех, -все -все -все, кроме, конечно, крушилы, э, вывести из строя. Но мы ему не позволим сделать эту пакость. Вот нам подсказывает, как нам не позволить ему сделать это, как надо уклоняться вправо-влево. А тем временем мы забираем все-все-все монеточки, где у нас появляются на пути. И что-то мне кажется, ребята, что мы не первые, но все же дошли до финала. Вторая позиция тоже позиция, и впереди у нас еще одна гонка на сегодняшний день. А будет ли она последняя, узнает только кто до конца. Вот, здесь у нас цепи появились, но ну, Спыш решил этот цепь пропустить, один монеток. Не знаю, правильно ли он это сделал, но подарки опять нам мешаются на пути. к сожалению, было три подарка в ряд, и никак нельзя было их все объехать. К сожалению, я еще раз говорю. Вот, нам опять подсказывают, как надо уклоняться от все-таки этих снежных лепешек, я не знаю, снежков. Как, ты, как их не назовите, а все-таки это помехи у нас на пути. И пока у нас лидирующая позиция, вспышка, как всегда, впереди. Ну вот, ребята, две гонки победили, одну заняли второе место. И Крушила, наверное, что-то опять хоть. Опять эта пушка будет нам мешаться. Ну ничего, мы уже к ней привыкли и знаем, как с ней бороться. А у тебя, Крошила, ничего не Ух ты, видели, как снежинка прилетела, ух ты. Вот оно, я как-то даже и не замечал. У, -у, у аж страшно стало. Интересно, что будет, если попадет в машину этот снежный ком. Я даже снежком его назвать боюсь, потому что там действительно он такой громадный. Ну, с машину целиком, со вспыши. Она привет. И пока, ух ты, магнит пропустили, но мы прыгнули на трамплине. Опять ананас привет. Такое у нас настроение немножко... Снег, мы попали, застряли. Вот. Снежи... Ага, да, нам опять подсказывает. Мы попали в снег и нам подсказывают, как как его объехать. Вот. Круто было бы его объезжать, но, к сожалению, вспыш финишировал вторым. Крушила был третий. Вот, ребята, две победы и два вторых места. Я думаю, отличный зачетный день. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.